Вы? Эй, дурачок То дурачок какой-то, там, что-то назовнил себе, там, какой-то живой. Мы все живые. Покажи ему. А теперь внимательно слушайте меня. Я говорю, это ваш паспорт, вы его делали, вы там все накалякали, говорю. Ваши печатные машинки там все понаделались, системные. Я говорю, ко мне это как относится? Я просто его носитель говорю. Как живого мужчину могут переписать как к персоне. Что... Смотри, как ты будешь разговаривать. Я написал, короче, по... под принуждением. Вот мы по форме p 1 определили, что это вы там. Паспорт ты же как? Он получал, он получал. Значит, не ты есть фиос. Что булку хлеба получил живой мужчина. Так ты что, булка хлеба, что ли? бы там В 18-м пункте ничего не написали. Скандал такой, там все, все прибежали. Под принуждением. Мы в паспорте тоже под принуждением где, где подписи. А ты, живой мужчина, можешь бы находиться на бумаге? Ты осознай это, что это невозможно. Нет, все равно физ лицо я говорю. Ну а почему не физ нога, не физ рука, говорю, а именно физ лицо я говорю. Физ рука, значит, ну тогда и пишите физическая рука. Вот а, знаешь, с тобой тяжело разговаривать. Вот у тебя такая сильная аура, что даже через телефон сейчас у меня что. Вот не знаю, как, таким не страхом, а вот мандраж такой, знаешь, вот по телу идет вот. Ну, хорошо, что у нас есть такие сильные, что приятно-приятно. В том-то и дело, что я в основном-то молчу. Что, неужели настолько мощное молчание у меня? У тебя нет осознания, кто ты по отношению к персоне. Предъяви свой паспорт, я говорю. Я еще не нарисовал его, говорю, свой паспорт. Говорю, меня нет, нету никакого паспорта своего, говорю. Так это же ты на фото? Ты скажешь, как я могу быть на фото... Вызвал наряд, 20 человек приехало. Можно не подписываться? Нет, нельзя. Давай, под принуждением. А теперь я-то все осознал. Я управляющий этой персоной. Я решаю, что с ней будет, а что с ней не будет. Чтобы люди раздождествились и поняли, кто они на самом деле. Алло, здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я тут с таким вопросом к тебе... Э, по поводу паспорта и формы П 1 ага. вот, э, если заполнить как получатель, живой мужчина с там, ну, с именем Владимир э, и расписаться так как нужно, ну, например, севбай. Это как? Э, не помешает тому, что меня как, как живого мужчину могут переписать как к персоне, что следующие мои данные, если я там где-то на суде там, или еще где-то, меня раз по форме по 1 как получать его, получать и живой мужчина с именем Владимир. Тут фотографии есть и персональные данные. Как ты считаешь, вот, правильно это будет или нет? <звы> Смотри, как ты будешь разговаривать. Ну, не, ну да, что живым словом это понятно, как действовать. Я говорю, что у них по бумажкам, как они, э, как ты считаешь, э, они не припишут, как бы, что вот живой мужчина, ну, знаешь, живой мужчина, знаешь, ты и фимор и все остальное. Вот если как получатель, я вот так вот напишу, что я живой мужчина получил. В форме по 1. Ну и что? ну получил еще. Ну как, я, ну, как мы с женой, получается, подумали, что как раз-таки у них и получается там кто персона, ну, там фамилия, имя, отчество, и кто получил живой там мужчина с именем там Владимир и подпись. И что уже тут получается разграничение, что у них данные-то там какой-то персоны, получается. А здесь чисто живой мужчина с маленькой буквы там Владимир вот, и э, роспись. вот. Я написал, короче, по под принуждением. Вот так и было под принуждением. Я сказал, говорю, можно не расписаться, но что я это сделал уже. Вот. И также в паспорте расписался. Вот. И Сейчас вот, вот какие-то небольшие такие сомнения. Вот я и подумал, думаю, с тобой проконсультироваться, так как ты мне как-то давал уже совет э, хороший. А, ну, вот. сомнения-то я не пойму вопрос, в чем... Ну, что как бы живого мужчину, как вот, если, например, я вот где-то вот там напишу, живой мужчина там с именем Владимир, они там, я, там вот мы по форме П1 определили, что это вы там, ну, я, я скажу, нет, я живой мужчина с именем Ну, какая разница, вот, в форме p 1 написано, что вот, получатель, да, тоже живой мужчина с именем Владимир. Паспорт, паспорт ты же как, он получал, он получал, значит, и ты есть фиос. Им же еще как бы доказать надо, как, что они тоже не, не тупые это бывает, попадается. Подожди. Есть... Что они пипят пер персону, могут переписать к живому мужчине. Ну, не... что, что я не являюсь, там, фамилии у меня нету там вот нет, что это всего же на бумагах у них. Ясно. Остановись. Ты в ага. магазин пришел, купил булку хлеба. И в чеке написано, что булку хлеба получил живой мужчина. Так ты что, булка хлеба, что ли? Нет. Ну. Я ж тебе говорю, все зависит от того, как ты будешь разговаривать, как у тебя как твое сознание не позволит им слепить и персону и живого мужчину. Mm -hmm. а, ну, понятно. Я, я, я там тебе как-то как скидывал на твой канал, ну, фотку, фотку паспортов. Форму П-1 вообще не дали сфотографировать. Они их чуть не порвали, блин. Лишь бы там в 18-м пункте ничего не написали. Мы же хотели написать, что без акцесса, без ущерба, без оборота. там На меня, мою персону. Вот. И только выгода. В вот. подписи там отзываем. Ну, чтобы как, вот так оформить эти формулы. Они вообще нет, запрет. Никак там, аж вплоть до того, что у, у них там якобы это... Э, э, как, как оно правильно называется-то. Ну, что не общественное место, а там даже не сфотографировать ничего нельзя. Там только пришел, забрал, все, и ничего лишнего. Хотел расписаться с синей, синей ручкой. Они. Нет. А я раз по регламенту это по-старому пришел. Какой-то 700 уже не помню. Вот, я говорю, да нет, а можно же синий, синий, черный, вы можете предложить, синий, черный, фиолетовый. А по-новому сейчас они еще исправление сделали. Нет, только черный расписывался, паспорт, и все. Она дает мне регламент, я читаю, блин, ну точно. Ну ладно, отказываться не стал, говорю. Ну как, спросил, говорю, можно не расписываться? Да нет. Я говорю, ну я хочу получить паспорт. Нет. Видео не дали ввести, сразу там скандал такой, там все, все прибежали. А то бы и паспорт не получили этот сраный. Вот. Ну, все, я говорю, ладно, видео не буду вести, говорю, так. Ну, получается, что ну, пришлось черной ручкой написать. Я говорю, ну, раз вы не даете мне паспорт забрать, говорю, я расписываться не хочу. Ну и написал, бы там, получайте, живой мужчина с именем Владимир, под принуждением, мы в паспорте тоже под принуждением, где, где подпись. Жена написала, правда, синей ручкой, но в паспорте уже черный расписался, она э, без, без ущерба. Ну, сделала Ну мы и так и так короче два паспорта сделали хотя меняли специально с этим умством чтобы именно в форме к 1 написать чтобы э, как бы сразу запороть потому что суды вот например по маскам у меня были я сразу пишу я не дни в раньше СМБ писал а сейчас пишу сразу там где под принуждением где там подпись я сразу там без ацепта без ущерба без оборота на меня там мою собственность я, там полностью вот как вот расписываю ну. Как бы и, и на суд, вот последний суд, как раз вот, перед тем, получать паспорт, паспорта не было. У жены был суд, получается. Ну и сразу там, как, ну, предупреждение. А у меня, я подхожу, говорю, а что мое дело? У нее есть, а у меня нет нас одновременно, как бы. Uh -huh. Ну все, нет, никто не знает, ничего не знает. Ну все, ну и ушли. А тот аббат, ко мне уже приходит, как бы, вас, вашу, ну, мою, типа, персону осудили. Я не понял, я оправдательно, а у меня уже там... Судов, наверное, четыре было за эти маски вот, за, за этот год. И как бы, ну, весь я, как бы, оправдаловке и их закрытую делаются. Меня не оповещает ничего, хотя я там пишу в письменной форме, только никак не на руки, я не забираю ни этот, как его, копию протокола. Они, оказывается, вот я был вот в этом здании суда, я у них спрашивал на, ну, на персону там, такую-то такую-то, будет суд, мы ничего не знаем, не знаю. И в этот же день у них оказывается суд. Вот это вот интересно Странно. вот. Странно. Ну, я и пытаюсь, говорю, действовать живым словом. Я говорю, как бы, чтобы они... Вот эта система как бы, ну, не навешала ярлык на... Как, что живого мужчину, как бы, тоже к персоне приравнять. Вот что я, как бы, у них вот бумага, чтобы... Это невозможно. Отменить. Ты осознай это, что это невозможно. Живой мужчина где находится? Живой мужчина, вот я живой мужчина, здесь нахожусь, да. Ну. А? а у них а, формальности-то как могут быть? А, а, персо... а ты, живой мужчина, можешь находиться на бумаге? Нет, ну, бумага нет. мертвая. На бумаге нарисована персона, там, там фото есть. Нет. Ну да, физическое лицо, передняя часть нет. головы. А живой мужчина это вот он в физическом теле, из крови и плоти. Ну, бывает, там немножко тугие люди, как бы они. Нет, все равно физ. лицо. Я говорю, ну а почему не физ. нога, там, не физ. рука, говорю, а именно физ. лицо. Я говорю, когда паспорта люди получают, я говорю, ты ставишь же, как эти, ну, первый паспорт, вас телоскопию, я говорю, там же физ. рука, значит. Ну, тогда и пишите физическая рука, фамилию, имя, отчество ей дайте. Вот. Ну, ну, как, много вот как вот заглудшихся, которые себя ассоциируют, это с фамилией и не отчество. Я говорю, у меня есть имя, Владимир, ко мне обращаться только так, им я. Я говорю, ну вот, для вас я, Владимир. А так, кого вы видите, мужчину. Ну, вот я хотел, говорю, может, если это правильно сделано, то, говорю, я могу даже фотографию вот тебе отослать. Говорю, ну, чтобы там, может, пригодятся. Вот. Ну, чтобы ну, ты Молодец, что это. Ну, я... сам соображаешь. Вот знаешь, с тобой тяжело разговаривать, Антон. В вот, который раз уже тебе второй раз звоню, и вот у тебя такая сильная аура, что даже через телефон сейчас. Меня аж потрясывают. Вот, не знаю. Как таким не страхом, а как-то знаешь, как что-то такое сильное, вот знаешь, что-то даже как вот резонирует Только вот мандраж такой, знаешь, вот по телу идет. Интересно, вот. я А, представь, а представь вот этим черным мантиям, когда я захожу и начинаю их отчитывать. Это я с тобой нормально, по-дружески разговариваю. А когда я наезжать начинаю, что с ними происходит? Ну, вот я, я тоже вот об этом. Я говорю, у тебя какая-то си сильная такая аура, что как вот, ну, сильный вот К сущности тебе, что аж, аж чувствуется, вот говорю, как. Такая она приятная, ну, как, и волнение, не волнение, и вот, не знаю, что -то... Даже себя вот контролировать сейчас не могу, что вот. И начинаешь сразу замечать, думаю, что, когда видео смотришь, почему люди с тобой тараторят. А это вот, наверное, из-за такого ощущения. Вот у них вот такое волнение происходит, и они пытаются быстро-быстро-быстро, и э, чтобы как-то не ошибиться. У успеть mm -hmm. хоть что-то сказать, пока я отчитывать не начал? <смех> да, да, да, да, да, <смех> ну хорошо, что у нас есть такие вот, сильные, что аж приятно, приятно. Так сам, сам таким остановись, <смех> давай переволь меня и все. Ну я к этому и стремлюсь, ну у меня сейчас, да, я мне бумаги вот эти, как говорится, я не по бумагам, я еще раньше тебя понять не мог, ну вот я так уже тебе скажу, сначала понять не мог, зачем ты вот это делаешь, помогаешь там, ну многим глупцам. А сейчас до меня дошло. Вот это все бумажно-волокитная суета, оказывается, ну если я не прав, то поправь меня. Это вся, чтобы люди раз дождествились и поняли, кто они на самом деле. Что кто они? И пошли по пути развития, как как говорится, ум, тело, дух. Вот это развивать, они финансы, желудок и... ну и понял, да, вот сказать и плоть там человеческую. Ну да. Вот, опять я вроде от с другими разговаривал такого, но с тобой как вот какой-то пятилетка что-то как, даже половину слов у меня не получается сказать, сформулировать. А, ладно, работать будем. Но я болчу Я думаю, чувствуется, понимаешь, ну все равно мы же с тобой общаемся по телефону, а в том-то и дело, что я в основном-то молчу. Че, неужели настолько мощное молчание у меня? Даже молчание, походу, мощное. А когда говоришь, оно успокаивает. Я тебе что хотел сказать? Все правильно делаешь. Я смотрю, ты сам соображаешь. И это, ну единственное, что я это слышу, что ты не расстеснился тогда до конца. Может, ты внутренне растожде, но ты другим не можешь поведать, в, в чем заключается расстождествление. Ты, ты вот сам, а, ну, у, у, тебя, у тебя, у твоей жены, возник вопрос по поводу, как, как, что делать и как быть, если они начнут слеплять это, ну, вот через эту бумагу, где одновременно присутствует и подпись живого мужчины, и, и якобы какая-то персона зафиксирована. То есть они могут через эту бумагу доказать, что типа живой мужчина имеет отношение к этой персоне. Ты это хотел сказать? Mm -hmm. Да, да, да, да. Ага. Именно так. Вот. так Но он... это только у меня, у жены нет. Она раз она, она прямо, аж бошку, как говорится, там, я правильно все сделала и все. А я говорю, ну у меня что-то вот какое-то вот волнение есть, что-то недопонятка, говорю, что-то я где-то не осознаю, говорю. Вот, что-то не, ну, не понимаю, что-то где-то вокруг да около хожу, среди двух сосен заблудился. Вот. А все правильно, потому что а у тебя нет осознания, кто ты по отношению к персоне? Ну, Твоей же. Ну как... Ну, смотри, ну, как мое осознание, как именно, что я вот считаю, я ее вообще не создавал. Я к ней вообще, по сути, я никакого отношения не имею. Сейчас, да, я соучредитель, то, что они создали, но первоначально это вот это, э, от свидетельства они вот это делают, вот, получается. Свидетельство, да, это за меня сделали, вообще родители там что-то их замутили, они там... Э, накосячили, сделали вот это свидетельство, там, ко мне приписали, я еще у матери спрашиваю, говорю, ты меня как вообще назвала, говорю, там Володя, там, Вовочка, там, или как, или Владимир, какое имя ты мне дала? Вот сам в я тебе дала, Владимир. Вот, я до сих пор всех говорю, поправляю, когда там Володя там, называет, я или Игнор, или говорю, ты", я, я представляю себе, я говорю, Владимир, а ты слышишь Володя, я говорю, где разница? Чего ж ты меня там не ни ни петя не называешь? Ну, вот как бы так. Ну, я-то не создавал эту бумагу. Это не моя. Я говорю, даже паспорт, когда они говорят, предъяви свой паспорт, я говорю, я еще не нарисовал его, говорю, свой паспорт, говорю, у меня нет нету никакого паспорта своего. Я говорю, ну, я же не вещь какая-то. Но я могу сделать, да, свой паспорт там сказать. Вот, там, персона на листочке, там, рожица нарисую, говорю. Я говорю, это ваш паспорт, вы его делали, вы там все накалякали, говорю, ваши печатные машинки там все понаделали, системные. Я говорю, ко мне это как относится? Я просто его носитель говорю. Больше никак, я, ну, как мог сейчас точно тебе вот объяснил, ну, я не могу быть. Там просто фотография моя. Подожди, <связывая> <связывая> не твоя фотография, а это. <связывая> а <связывая> а да, даже не моя фотография, вот именно что. <связывая> Фотография это да. это не твоя, не ты ее делал. Вот, да, да, вот ты правильно да, подметил. А если мне скажут, так это же ты на фото, ты скажешь, как я могу быть на фото. Ты не можешь быть на фото, потому что ты трехмерный, искройте из крови и плоти, а бумага плоская. Ясно? Ну да, я понимаю, только бывает, я не могу подобрать тех слов, которые, как вот, чтобы объяснять людям. И опять же, вот я... вот. Немножко с темы собьюсь. Вот я пытался, как ты, вот изначально, ты всегда говорил, надо по-доброму к людям подходить, вот когда там, а я хочу так. Не, я хочу, оно, да, оно, правда, волшебное слово. Но почему-то в, мо в моем случае, когда я пытаюсь, ну, по-нормальному разговаривать, меня вообще в хрен собачий не ставит тут, вот, как говорится. Ну, вот, э, с таким уж языком, как они считают. Но стоит мне только голос, например, повышать. Ну, вот как уже, ну, такую какую-то внутреннюю агрессию контролированную, и почему-то совсем разговор в другое русло идет. Вообще, абсолютно. А вот это... у меня почему-то так. А это неконтролируемая агрессия называется. Это называется благородная ерость. Ну, может Может быть, да, где-то. Да, может. Когда ты. Ну, по -доброму у меня не получается. Когда ты не разговариваешь с ними, как с друзьями, потому, что, потому что они видят, что ты этот, слишком мягкий и все такое. А когда ты начинаешь останавливать их, вот ты видишь, что они наглеют и беспределят, и чтобы они еще больше беспредела не натворили, ты включаешь как бы, свою, свою, свою, свою вот эту злую часть, чтобы остановить ихнюю злость. Не с целью это разозлить их, а с целью остановить их без чтобы они еще больше не это, зла не натворили. И вот тогда они понимают, а, а, а он-то намного мощнее меня, у него и знаний больше, и это И, как говорит, ну, злости побольше, чем у меня. Ну-ка, попробуй-ка с ним это по-доброму нормально поговорить. Знаешь, как будто ты мои ситуации сейчас видел. Многократно. Ну, ну, ну по-доброму но никак не получается, Вот всерьез не принимает, вот, вот, вот, знаешь, аж обидно. Я хочу быть как, ну, человечным с людьми, ну, как вот, вот, вот, сейчас вот я таким хотя бы тоном вот разговариваю, ну, вот, просто по-нормальному, а меня вот, как говорится, ай, э, э, э, дурачок какой-то там что-то позовнил себе, там какой-то живой, мы все живые, у нас у всех фамилии есть, у нас все, все, все мы рождены, мы все христиане, вот одним словом, все. Вот. Ну, вот, вот такой народ. А объясните ну, свою позицию хотя бы отстоять, почему я так именно, с э, такой тональностью вообще не получается. Ну, я вот тебе скажу, вот на почте недавно, как недавно, ну почти год назад, я пришел на почту, что-то мне надо было по доверенности этот пенсию получить. И там женщина что-то начала за маску говорить. Я говорю, не, не, благодарствую, я говорю, это. я обойдусь, бы это. я хочу без маски. А, она, она, короче, а, вышла начальница, мы с ней начали разговаривать за, за маски. И вот, и вот эта простая рядовая служащая начала что-то на меня голос повышать: типа, А что ты тут типа выпендриваешься, одень, одень маску? Я понял, что она ну, совершенно незаслуженно, необоснованно, во-первых, на меня повышает голос, а во-вторых, прыгает через голову, то есть она рядом стоит ее начальник разговаривает со мной, а она, перебивая своего начальника, начинает мне какое-то замечание на пустом месте делать, необоснованное и незаконное, то есть решила показать свою, я не знаю, как это, злость или что у нее там накопилось, и мне пришлось включить угу. вот обратку. Я, я сам повысил голос и так жестко говорю. Вы, говорю, сначала бейзик нацепите, чтобы можно было вас это идентифицировать. Хоть как-то к вам обращаться. А потом, говорю, а потом, говорю, вмешивайтесь, если совесть позволит это, в разговор начальника и клиента. И все, и она, она замолчала. И потом я... А это, я, я понял, что я перегнул палку, потому что я ну, сильно ее подавил. Я, я решил uh -huh. как-то что-то там как-то сгладить, Короче, я, я, я опять добрую сторону okay. как-то как я что-то так сказала, что она это, подобрела. Абсолютно. Я поняла, что у меня нет к ней агрессии. Я просто вовремя остановил, uh -huh. да, ее не обоснованное получение голоса. Okay. Ну да, недобрее становится, что интересно. И вот в, в эти моменты как? Да Они а а под... просто понимают, что нет смысла включать э, э, танк свой, потому что у тебя намного мощнее танк, и твой танк он, э, является танком справедливости, а не таким, как у них. То есть они на пустом месте наезжают, а ты по справедливости им отвечаешь. Все. Ну нет смысла на него наезжать, буду с ним по-доброму разговаривать. Ну, так-то да. Ну, вот, говорю, вот, последний, вот, за маски приехал, там, участковый, получается. Мы же сами вызвали, и они вызвали тут И один участковый по двум делам. Говорю, у меня к тебе доверия нет, у тебя есть, говорю, ну, все, я не могу даже сформулировать слова, вот эти вот правильные, вот, очень интересно с тобой, перебивается вот, как вот, Ну, ладно. Я говорю, ну, вот я, говорю, ты по ихнему делу сейчас сначала работаешь, а потом хочешь по моему делу к ним же отнестись, говорю. И говорю, у меня к тебе доверия нету, говорю, там, вызывай ответственного, там, начал, говорю ты не по форме, там, сразу, полностью, по всем статьям, говорю, ты без фуражки, ты без жетона, там, и все остальное. Ответственный пришел, уже ответственный его начал, короче, Говорят, ну, ты давай, короче, делай это, заминай, да и все. Тут нет. Ну, я говорю, ну, раз нет, нет. Я начал уже голос как волышать, а тот такой дерзкий. Вызвал наряд, 20 человек приехало, это всего лишь в районе, в сельском поселении, 20 человек. Полиция, мы с женой смеемся, говорю, что по нашу душу, что ли? А мы себя адекватно ведем. Вот как до нас не при... они уже нас провоцируют на свои телефоны, а я тоже как говорю это служебный телефон или ну понимаешь да сразу там есть не в закона я тоже всегда говорю это ваши законы не мои законы мною они не писаны говорю я их не воспринимаю вот ну и все они крутились, вертелись. слышу, так, давай их, их по 19, а нас же не могут, мы же вроде все подписать, да, конечно, говорю, как, где подписывать, я говорю, здесь, а можно не подписываться, нет, нельзя, давай, под принуждением, так, а здесь обязательно подписывать, да нет, можешь не подписывать, говорю, без акцент, без ущерба, без оборота, до меня и мою собственность, только выгода, все, там, или что я еще там написала, говорю, после подписи сотрудника полиции он перенимает на себя всю ответственность, которую он возложил на меня. Я, я там что-то не пишу, чтобы как вот, чтобы вообще вот это все дело у них э, э, как вот, запутать, хламину. И страха вот нету. Жен, жене тоже вот урок, она боялась раньше вот этих полицаев э, Сейчас вообще перестала, говорит, это, это люди, говорят, они заблудшие, ну вот как Поначалу ей же как страшно, вот это навязали же в общество, что полиция это страшная вещь какая-то, что каратели там, сейчас это подавно. Вот. А оказывается, это за вот этими погонами-то, там и сущность слабенькая, и сделать то она ничего не может, она всего лишь работает по программе. А если начинаешь против программы идти, у них какие-то сбои, они заикаются, с телефонов списывают, там что-то заполнить ладом не могут, ни протокол, ничего. Я говорю, это просто смешно, это комедия, вот. Вот такие вот дела. Так что говорю, тебе, конечно, благодарствую, что ты этим делом занимаешься. И говорю, не каждый все поймет, для чего ты это делаешь. Многие это воспринимают, как у меня вот один знакомый, говорит, вот там подъехал, там, полицейский останавливает там машину. Да я там живой мужчина, ты с кем разговариваешь, что-то все там говорит. вот ты за таких потомбренных, конечно, говорит, который осознает, что ты на самом деле, говорит, они потом нас считают какими-то шизофрениками. Говорят, ну вот, на таких посмотрится на видео. Потом говорят, О, опять это из тех короче, это чуть ли не сектанты какие-то. Я говорю, да тут не тема, это как ты сам себя ощущаешь. Ну вот. Ну, конечно, охота, чтобы больше просыпалось людей в этом смысле. Ну есть, да, есть такие, которые, как тебе сказать, Включ... Сразу включает и... либо истерика, либо истеричку, и все, и понеслась. Да вы, да вы погоны, вы ни хрена не соображаете, и все остальное. прям в лицо им это все говорят. Ну, кто такое выдержит mm -hmm. Естественно, это называется раздраконить сразу же. Люб... Любой заведется. А нет, ну вот этот человек, который вот он говорит, я живой, но живой так как человек, во-первых, не будет, даже пускай он заблудший этот полицай, там не знаю кто, хоть судья-то, ну, какой не был там карате, относиться к нему с первого раза сразу презренно, вот прямо, знаешь, вот это, с отвращением с каким-то, но если у тебя есть внутреннее отвращение, откуда ты человек? Ты даже не людь тогда, по-моему, по ты даже ниже вот этого, ты... Живешь на инстинктах, на каких-то вот на своих раздражителях, Ты, у тебя голова просто не работает. И, я говорю, когда тоже таких много видео смотришь, вот, особенно вот в СССРах вот это вот, вот таких вот тоже живых много. Э прямо ж думаешь, они вот только все портят и все вот. И объяснить им никто до конца не может. Да и они и сами слушать не хотят. Они что захотели, там мне кажется, услышали, а дальше развиваться не хотят. У них финансово желудочная зависимость была. Так, давай ближе к теме. У тебя вопросы есть по твоей, по твоей ситуации? Ну, я, который был вопрос, я тебе озвучил. Ты мне ну, правильно, да, то дальше. Нет, вопросов нету, я. Все ясно, или Не нужно пояснить. Ты сказать... что, дальше? Я спрашиваю, все ясно или нужно пояснить? Нет, у меня все ясно, Как? у меня волнение, вот это переживание отошло. Ну, как, а, а, пришел, вот я вот как раз в этих двух соснах вылез сейчас. А ты видел вот это видео, это, заблудился в двух соснах? Видел, видел в двух соснах, да. Ну, я же там рассказываю, кто, кто кого, чьи интересы может представлять. И ты вот когда сказал... Типа, они меня когда спросят, я скажу, я скажу, что типа я вообще к этой персоне не имею отношения. Неправильно. Ты имеешь отношение к этой персоне. Это они завладели незаконно твоим именем, который тебе дали родители, а именем твоего отца и именем рода твоего отцовского, понимаешь мужского, мужского рода. Именем они завладели... А, день рождения переобразовали в дату рождения и используют вот эти все данные а, против твоей воли. Ты им согласия на обработку персональных данных не давал же, правильно? Правильно, конечно. Ну, вот. это, то, это данные твоей, твоей персоны. То есть, персона создана с тебя, с твоих данных, с человеческих. То есть, это такой бумажный отпечаток, типа, твоей жизни. И они это используют в обход твоей воли. Ты ему добро на это не давал. И, соответственно, ты говоришь, э, э, эта персона э, создана против моей воли, э, и так как это, ну, я, я, это я это осознал и это, э, раньше я этого всего не осознал, и не осознавал, и вы управляли за меня этой персоной. А теперь я все осознал. И я я управляющий этой персоной. Я решаю, что с ней будет, а что с ней не будет. А вы, а вы ее управляли незаконно, против моей воли. Все. Все свободны персону освободить. Нет, ну видишь, со мной вообще никак я не могу, конечно, осознать вот это, чтобы имя моего рода. Потому что взялись с какого-то вообще там колена. Если там миллионы лет человечество живет в какой-то вот марке, я даже не понимаю, это им там, не знаю, может, Марс, там, я тоже скоро наблюдал. Но тем более фамилия, мы с тобой как-то обсуждали вот это, что фамилия – это всего лишь прозвище. Ну, даже на украинском языке это звучит, там, на белорусском – это прозвище. Вот. Это всего лишь погоняло. Вот. Но у меня-то другое погоняло, вот если так по жизни мне, вот если там детство давали, у меня совсем оно иное. Вот, оно даже никак, это ни народа. Адна, когда они прибывают, они его знать не знают, во-первых. Подожди, подожди. Ты все правильно говоришь, но это относится к это частный случай, твой свой собственный. Ты это осознаешь, что у тебя там прозвище и все такое, а это, у большинства имя рода именно. То есть это, кстати, я рассказывал уже в прямых эфирах, не помню, не помнишь ты нет фамилия Лермонтов и Суворов произошли от общих предков, то есть у всех Суворовых был общий предок по имени Сувор, угу. и, от этого... и, подожди, подожди. и от этого мужчины угу. пошел весь род Суворовых. И то же самое у Лермонтова, был мужчина по имени Лермонт, и от его имени пошел весь род, поэтому я и говорю имя рода. Ну, а род до Лермонтова, то он же тоже существовал. <смех> ну, вот видишь, как вот, что там вообще вот э, это всего берется отрезок какого-то короткого периода времени. Это не мой весь род, это часть тогда ответвления какого-то моего рода, может быть. Это, как вот там фамилия, ответвление моего рода. Вот вот так вот, э, по, по отцовской линии. Это еще другое дело. Но опять же, фамилию я никак не могу, она вообще ну, никак со мной, не хочешь? Подожди, подожди, подожди мной Подожди, есть два, э, как сказать, два, два понятия. Имя рода, которое появилось недавно относительно, ну там может 5-6 веков назад, имя рода. Mm -hmm. И сам род мужской. Естественно, мужской род он там до бесконечности. Я, я тебе говорю про, про то, что они использовали имя рода, которое принадлежит как минимум там 5-6 веков э, твоим родственникам, твоей родне, твоему роду. и мужскому, и, в принципе, это частично женскому. Потому что, ну, там, женщины входили в род. Ну да. Я тебе об этом говорю, что имя рода использовали незаконно. Ты им добро на это не давал. Вот ну, теперь, да, вот видишь, вот так вот. Да, но ну, вот это хотя бы то, что как-то теперь ясно. А имя рода – это авторское право. То есть использовали? А, ну будьте добры, отчисляйте мне это. Авторские. За использование. Где бумажки барки. Да. да я раньше тоже, Павел. Я говорю, я же перебрался из-за этого и в деревню, чтобы на автономии жить и не ту жить, как говорится. Ну, это... Отлично получается. Я даже где-то хочу видео сделать. Вот Многие не верили, что возможно. Возможно. Чисто натуральных продуктов. Во-первых, без химии. Ты уже знаешь, тебя никто кроме химтрейла не травит. Все отлично. Земля не засорена у тебя. Ну, нам нравится вот как. Да, где-то тяжеловато. Но с другой стороны, как люди в городе, вот я тоже поработал в городе, я говорю... Работа там и трудно у себя здесь, и это две разные вещи. Абсолютно. <свят> ну, я говорю, это во благо семьи. Там дальше может близких, как, как многие говорят, рода. Если хочешь, да, я могу тебе записать видео, вот как, ну, и конечно, будет маленькими отрывками, потому что я в деревне, тут интернет плохой, буду могу маленькими отрывками э, скидывать там, куда-то на WhatsApp или потому что плохо прогружается и как вот, объясню это так это так это столько уходит это столько ну что заинтересует я тебе покажу как это механически делается а так можешь позвонить я тебе объясню сколько там сажаю сколько уходит там продуктов там, для курей чтобы вот курей чисто кормлю кукурузой вот больше ничем один раз в день вот. на яйца ну мясо мы сейчас хотим отказаться от мяса как бы. это уже сам организм не хочет его употреблять ну Держим еще пока Фазанов вот держу, Павлинов э, держу. Ну, это так вот помимо этого, всего, уже для души. И у, у меня, так, сейчас все в течение соврать, вот я в том году 10 соток земли, э, 10 соток земли кукурузы собрал, у меня до сих пор еще я курей кормил, там вот кос. И у меня до сих пор еще полваря осталось, половину только э, кукурузы э, я использовал, с 10 соток, а у меня их 40 соток земли. Вот. В этом году я подсолнечник насадил на, на масло, хотя масло мы здесь добываем из орехов. вот Ореховое масло, оно дорабущее, а мы его здесь вот подсолнечник хаваем свое. Потому что оно не жирнее, и больше отдачи вот это КПД выходит. Ну, сними его, я посмотрю, мне интересно. Ладно, засниму. Даже заинтриговал, может быть, первое начало так и будет У -у -у. положено. Так, добро. Слушай, а на, наш с тобой разговор, вот первая часть про вот это растождествление, могу разместить для всех? Я думаю, многим будет интересно. Ну, да, можешь, конечно, не вопрос. Я тебе фотки еще вышли, можешь это фотографии эти прикрепить потом с ними. Ну, фотографии паспорта. Добро, добро, давай. Ага, ладно, все, добро. Ага, все, Давай. Да. Все, благодарствуйте. Благодарствуйте. Благодарствуйте.